Добрый день, дорогие друзья! И снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы распишем такой замечательный цветок, как нарцисс. И начнем мы его роспись с тенежки. Итак, вы видите замалевок на подносе цветка нарцисс. Берем марс коричневый, жженый, и делаем кисть лопаткой.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 начинаем затенять с теневых частей цветка иначе говоря, делать тень легкими движениями мы проводим кистью по всему цветку касаясь также и бутонов после чего делаем потемнее самую тень Можем взять даже краплак красный и пройтись по самым теневым частям, как листьев, так и цветка. Теперь берем зеленый цвет и затеняем аккуратно листья. Листья Марсиса длинные, где изначально предполагалось построение замалевка. Теперь мы набрали желтый цвет краски на кисть и начинаем прописывать наш нарцисс. Самого первого и главного лепестка мы высветляем прокладкой, так называется второй этап прописки, наш нарцисс. И постепенно прибавляю к нему близлежащие лепестки. По одному. Чем мы дальше уходим в тень, тем меньше мы набираем краски на кисть, чтобы имеющаяся краска уже на волосках кисти смешивалась с тенёшкой и давала более темный оттенок в тени. Вот так получается красиво, очень мило и нежно. После проделанной работы нам нужно сделать коробочку нашего нарцисса. Также стебельки, чешелестники мы также захватываем в прокладке. Это уже достаточно мило, интересно, даже кто-то может сказать, что можно так и оставить. Но это еще не все. Следующий этап называется бликовка в росписи. Мы берем желтый цвет, смешиваем его с белым. И начинаем высветлять самые светлые части определенными движениями. Посмотрите, как будто мы перо расписываем, как ложатся облики на лепестки и листья. Итак, друзья, вот наш цветок готов. Спасибо вам за внимание. С вами была Куликова Анастасия. До новых встреч. Подписывайтесь на канал и получайте обновления.